Фильмовое меди ютубе Шернерл представляет. Давайте начать квест-резюме. Показана девушка, запертая в комнате. Он должен быстро покинуть комнату. В противном случае он умрет. Отсюда история возвращается на три дня назад, то есть в воспоминания, где мы встречаем шесть разных персонажей этой истории в Чикаго которым в первую очередь нам показывают Джухи, которая учится на физике, и ее каникулы начинаются со следующего дня. Профессор Хуэй по праздникам также просит ее выйти из зоны комфорта. Нам показывают сестру, которую мы видели в стартовой сцене фильма. Сестра работает продавцом в русском магазине, но он хочет отменить работу. Но из-за банковской привычки пить и курить он не устраивается на работу. В третьем эпизоде мы знакомимся с Джейсоном, биржевым маклером, страстно любящим писательство. Теперь эти три только от моих знающих людей. Найдена коробка, которую не так просто забыть, но все трое открывают эту коробку своей способностью. Внутри этой коробки приглашение, и это приглашение. Это комната, которая представляет собой головоломку, то есть лабиринт и если они выберутся из этой комнаты они получат награду в размере 10 тысяч долларов вот почему все трое решают пойти в его комнату всякий раз когда мы добираемся туда обнаруживаются еще эти три участника у которых есть свое имя манда солдат майк водитель грузовика и Дэнни, шестеро из шести только что добрались до этого места, но там некому их поприветствовать. Все сидят в комнате долго ждут мастера, и когда этот мастер не приходит банк говорит что я выкурил сигарету снаружи и как же он открывает ручку двери и протягивает точка идет и все понимают что игра началась. Это схема и теперь это. Вы все начинаете искать выход отсюда. Здесь много журналов во всех которых написано только одно имя и есть имя. Доктор «Дактор Кью, все эти журналы выпускаются от имени Ботинок Чурк. Они также находят здесь книгу, на которой написано «Серенити-451», что означает температуру. Посмотрим, что на дверной ручке сломан регулятор температуры. Тот, кто подходит к двери, устанавливает регулятор температуры на 451 градус, и как только она это делает, на потолке загорается множество красных огней. Собственно, именно от нагревательного змеевика начинает повышаться температура в помещении. Как только здесь все перемешивается, змеевики начинают шевелиться в разных местах, из-за чего температура в помещении сильно повышается и вот уже все начинают паниковать. Только потом она видит, что на стене висит табличка, в которой написано, что доктор Бут и вы всегда говорите пользоваться вагонами на столе. На самом деле плакаты хранятся под стеклом и когда она подходит к столу, плакаты спят там и только когда она нажимает на плакат, открывается дверь. Это канальный способ. Только после этого 6 из шести подстаканников нажимаются и там открывается путь к воздуховоду. Но все они не могут выйти, потому что должны подавить самозванцев. Поэтому здесь держится водоем и только после этого кто-то ставит стакан с водой на статус, из-за чего воздуховод открывается и как он доходит до другой стороны текста происходит взрыв и таким образом их жизни теряются. Вот сейчас, как только они дойдут до другой комнаты, она заперта изнутри и им нужен пароль на ту, Которая заперта, потому что она будет от такой-то кровати Здесь на стене написано место Это бил Гадаун, в котором его сестра вспоминает, что однажды он пел эту песню в машине со своими друзьями И в этой песне есть и Диэй Рудал. И когда? Когда видео ЛПС пишет Рудольф, замок двери мудреца открывается Все выходит из комнаты, а вокруг снег Погода здесь очень холодная. Отсюда также видны горы, и когда Дэнни идет дальше, он видит, что это все обвинение. На самом деле это 3D изображение. Впереди экран и как он кладет руку на экран. Открывается снизу из-за чего начинает поступать очень холодный воздух и если он в ближайшее время не выйдет из этого помещения, то все они здесь замерзнут. Они находят дверь здесь, но чтобы открыть дверь, им нужно найти ключ, и всякий раз, когда они находят ключ, первое, что они получают, это куртка. Понимает, зачем здесь куртка с подогревом на 6 человек, так как они хотят собрать их всех вместе, но решают надевать куртки по одной. Сначала пара получает куртку, вот они. Также доступна удочка, и всякий раз, когда ее помещают в яму с водой синхрода, она уходит очень глубоко, так что неизвестно, что вода очень глубокая внизу, и ее скорость также очень высока. На этом ничего не движется. К тому же Джо показывает, что компас, который он получил здесь с той работы, ведет его к белому медведю. Тот, кто полностью замерзнет и когда засунет руку в рот, получает вторую заслугу. Она достигает своих пятерых товарищей с магнитами и после этого они помещают провод удочки в воду с помощью. Магнитов и новин понимает, что он застрял на магнитах и когда он вытаскивает его, он видит, что железные прутья почему тот, что в средний тот, у которого есть ключ внутри. И Абхи должен разбить этот кубик льда, чтобы получить ключ. Они много пробуют, но почему ты не можешь его сломать? Возле берега стоит зажигалка, то есть он идет за светом и только потом падает под воду из-за ломки льда. Я иду к нему за зажигалкой, и только тогда ломается лед, который падает в воду. Цена на воду увеличивается, поэтому его смывает ледяная вода, что приводит к гибели дарителя. Все паникуют, потому что Лайт ведет себя странно с Дэнни. Что это такое, и не удаляли ли они ключ? Все они умрут в течение нескольких часов, если дверь не открыть, или начнут питать лед теплом своего тела и делать это несколько часов, пока не получат ключ. Вставляют ключ в замок двери, но дверь не открывается, потому что двери нет, дверь позади. Задняя дверь открылась бы, и теперь все начинают бежать к двери. Здесь он начинает разрушаться и перед падением внутрь воды. Все они теперь достигают четвертой комнаты. Это комната Бола, где все перевернуто вверх дном. Все держится вверх дном. То есть крыша опущена, а первая наверху, только потом они видят здесь дверь, чья рука там. Нужно найти. На Ниту есть бильярдный стол, на котором нет шара номер восемь, и здесь название этой комнаты. Бильярдная комната с мертвыми шарами, то есть они должны найти шар номер восемь, который является солдатом, он поднимается вверх. Там он получает пару ключей, для открытия которых требуется пароль из четырех букв. То же самое показано ниже, где пол принадлежит кому-то одному, а внизу много глубины. Тот, кто увидит головоломку на стене, решит ее, как только получит код от этого сейфа. Наставник открывает сейф и достает из него шарик номер восемь. На самом деле там есть дверная ручка, но теперь он должен перейти на другую сторону, где его все четверо. Здесь все четверо женаты. Она пытается перебраться на другую сторону, повиснув на бильярдном столе. Но тут из его кармана выпадает шарик номер восемь. Она спускается вниз, чтобы его подобрать, быстро подхватывает мяч и отдает кому угодно, и только тогда пол соскальзывает снизу. Она висит, держась за телефонный провод и под ним большая глубина, и ей никак не выбраться оттуда. М. Интер умирает после падения. После этого оставшиеся четыре человека выходят из комнаты, открывая дверь и дотягиваясь. В соседней комнате, похожей на больницу. Здесь была больница. Есть кровати и на них лежит папка и на них эта папка. После этого все четверо детей также выходят из комнаты, открыв дверь, и забирают их домой. В соседней комнате, похожей на больницу. Вот в больнице шести коек и над ними лежит папка и эта папка тех шести человек, которые были выбраны для этой задачи, из которых вы в 4 часа. Здесь они узнают, что в какой-то момент их жизни произошла такая авария, в которой все люди погибли, но выжили в этой аварии только они. То есть он самый удачливый и теперь тот, кто получает эту карту у него, хочет посмотреть, кто из них всех самый удачливый. Здесь они делают рентгеновские снимки пальцев, и когда Йонакс видит руку, сестра говорит им, что это язык жестов. Один из моих братьев не слышит и все. Люди знали. Вот почему они дали нам эту рентгеновскую группу. Смысл этой науки только в одной жизни и сейчас. Также здесь видно, что идет обратный отчет времени, который составляет 3 минуты и в следующие 3 минуты здесь начнет распространяться ядовитый газ. Показано, что Джо начинает ломать здесь все камеры, потому что теперь она считает, что, если она последует примеру других, она никогда не сможет выбраться отсюда. Все они умрут. То же самое показано Джейсону, который говорит Майку и сестре, что если мы подключим чью-то Джо-машину к нашей руке и получим правильную частоту сердечных сокращений, дверь откроется. Сначала он примеряет группу, но дверь не открывается. После этого вы примерите микрофон, и только тогда звук идет от играющего здесь радио. Тестирование ваших пределов, то есть вызов ваших пределов, и он понимает, что мы должны увеличить частоту сердечных сокращений. Вот почему, а убеждает Май что он нанесет ей удар током, чтобы ее сердцебиение увеличилось, и когда она получит этот удар током? Секундная стрелка поднимается слишком сильно, из-за чего дверь не открывается, но он умирает, и сейчас три часа. Кто понимает, что ему не нужно увеличивать частоту сердечных сокращений, а нужно ее уменьшить, поэтому и подключает машину к руке. Вот сейчас начинает выходить ядовитый газ. День, когда он полностью успокаивает свой разум и постепенно его сердцебиение начинает уменьшаться, и через некоторое время дверь открывается Сестра и Джису идут по другую сторону двери, но Джонни идет с ними, потому что поняла, что если она последует за духом тех, кто контролирует всю эту игру, то она никогда не сможет выбраться отсюда Но после выхода этих двоих кто тут падает в обморок и оба доходят до другой комнаты где говорят, что регистрация спасает жизнь Много лет назад, когда лодка вашего друга перевернулась в океане У вас был с собой спасательный жилет этого человека И тогда вы, должно быть, тоже убили своего друга В тот день, когда он примет это, но не сейчас, ему придется выбраться отсюда Мало того, здесь видна круглая ручка, которая как будто гордится и, вращая ее, открывается крышка, чтобы увидеть, что у них обоих есть немного жидкости в руках. На самом деле они очень опасны, из-за чего у обоих начинаются иллюзии. На крышке написано, что его противоядие тоже есть в этой комнате. Оба начинают искать противоядие. Сестра получает противоядие. Позиция пытается вырвать у него противоядие, атакуя его. Но сестра наносит противоядие на себя и выходит из комнаты В день, когда здесь умирают, показывают того же человека, который находится в больничной палате Там двое мужчин в масках приходят ремонтировать комнату Там она беспокоится, так как на ней была кислородная маска, и нападает на них обоих